Так, друзья, Спитан, для вас снимаю я это видеоролик, показать таблицу сложного процента компании Omega про Многие не понимают, а бегают по хайпам, говорят проценты маленькие да у вас и ищут, где процент 25-30%. Друзья, просто вы не понимаете, что такое сложный процент. Сложен процент ⁇ это когда процент работает на процентах. Очень серьезное. Смотрите на экран сейчас. Сила сложного процента мегапо. Представьте, открыли депозит на тысячу долларов. Всего на тысячу долларов. Сейчас мы с вами вместе посчитаем, сколько можно тысячу заработать за три года. Есть возможность, ежедневно. также есть возможность не снимать, а копить. Сейчас мы вам покажем, если не снимать, что произойдет с тысяч долларов за три года. Вот смотрите. Первый месяц на 1000 компания дает 10%. Вообще дает от 10 до 12%, но мы берем ровно 10%. 1000. За да, первый месяц компания дает 10%, это 100 долларов. У вас на кошельке депозите лежит уже 1100 долларов. Второй месяц компания работает на эту сумму уже 1100 долларов. 10% дает, это значит 1210 долларов третий месяц у вас уже на 1210 компания дает 10 процентов это уже 121 доллар и у вас депозит уже 1331 доллар и на эту сумму компания дает 10 процентов у вас уже видите ежемесячно возврат ну, возврата увеличивается и ежемесячно депозит как Смотрите за счет сложного процента вы за 7 месяцев, в конце 7 месяца уже возвращаете 1 к 1. Почти 1 к 1. 1948. Изначально вы положили 1000 долларов, заработали за 7 месяцев 1948 долларов. Дальше. Его не трогаем, представьте. Дальше работает, да? Ничего не трогаем, пусть он работает дальше. 1948 долларов на 8 месяц дает еще 10% это 194 доллара и того 2142 доллара уже и в конце 12 месяца компания вам дает 3135 долларов вы же изначально тысячу положили заработали 3135 долларов дальше смотрим и эта сумма дальше работает друзья ежемесячный выход ежемесячный Увеличивать процента стоит на месте, а вот за счет сложного процента у вас ежемесячно больше, больше, больше сумма капает. Теперь и того, за второй год работы, ровно за 12 месяцев, компания уже дала вам 9829 долларов. Теперь, самый интересный момент, друзья. 9829 долларов в начале третьего года, первый месяц, отправляем в работу. И эта сумма работает да, ежемесячно 10% без изменений. А сумма выхода ежемесячного увеличивается. И смотрите, какой сумме это все придет. В конце третьего года вы получаете 30 840 долларов. Представляете? С 1000 долларов сделали 30 840 долларов. И на это вас, вам ушло 3 года. 3 года сейчас время очень сильно летит, это незаметно. А представьте, вы не 1000 положили, а положили 3000 долларов. Тогда просто эту сумму возьмите на 3 умножить. А представьте, вы 1000 открыли, потом у нас есть апгрейд, подняли депозит до 10 тысяч долларов. Сумма возврата увеличивается, плюс 10 тысяч долларов вам даст дохода ну здесь простая математика друзья 308 тысяч долларов вот в чем сила сложного процента и это не все друзья и это не все по сравнению я взял здесь хайп хайп сколько даст например много же хайп проект куда приглашает вас Тама красивый процент рису 30 процентов они платят да, якобы представьте если вы за три года тоже в хайп положили тысяч но три года хайп не существует, таких нету, друзья. Три года обычно не работают. Год, два хайпа. Но все равно давайте сделаем так, исключение. Три года хайп работает. Тысячу положили ежемесячно. В течение трех лет получаете 30%. Смотрите, первый год вам компания дает 3600 долларов. Второй год компания дает опять долларов. Вы же ежемесячно снимаете здесь. Тоже процента нету потом. И третий год компания дает 3600 долларов. В общем, 3600 умножаю на 3, друзья получается 10 800 долларов. Три года работал одинаково. Он давал 30%. Он дал 10 800 долларов. А компания Omega Pro за счет сложного процента. Проценты без изменения 10%, но дал в три раза больше. Понимаете, да? Три раза больше дал компания. Вот в чем прелесть, друзья. Вот в чем различие. С 1000 долларов начинать. Это долгосрочно, друзья, тысячу положить. Допустим, детям квартиру купить. да? Три года быстро пролетит. И просто работать, и эти тысячу вам за три года принесут 30 тысяч долларов. Теперь, тысячу долларов положили. Как эти деньги можно вытащить? Потому что не у всех такие деньги есть, согласитесь. Это наш продукт, инвестиционный портфель, друзья. Пакетов много. От 100 долларов начинается, заканчивается 50 тысяч долларов. Но мы для примера берем тысячу слов. Теперь смотрите, положили деньги, дальше, если не трогать, на что-то надо зарабатывать. Вот для этого, друзья, вам покажу сейчас нашу компанию, где вы можете зарабатывать. Компания называется Amiga Про. Это официально зарегистрированная компания, инвестиционная. Ведет деятельность брокерскую с регистрационным номером 25-857-BS-2020. Компания это больше компания, друзья, это Omega Про, это платформа, в котором есть свой банк. А, трейдинг, торговля на рынке криптовалют, трейдинг, торговля на рынке Форекс. Также сейчас ожидаем свою собственную биржу. И за это, друзья, я вам говорю: это не компания, это целая платформа больше, чем компания, потому что такого вы еще не встречали, таких еще нету конкурентов. Где свой банк банк страхует свои депозиты где есть свой банк который имеет собственную лицензию компания омега про свой собственный банк есть мобильное приложение также карты выпускает карту дают очень хорошие скидки можно его заказать кэшбэк все и так далее здесь есть далее вот можно открыть прям счет банковский и заказать карту также деньги заводятся, депозиты покупаются в криптовалюте и внутренними, и Visa Mastercard. Также здесь, здесь в сайте можете поискать, это реестр финансовых услуг. Там прям компания зарегистрирована и имеет право распространять или выкупать электронные деньги. Это уже о чем-то говорит. Далее. Основатель компании очень серьезные ребята. Двое из них находятся в списке Forbes. Гражданин Андрей Сакач это основатель компании. Он из Швеции. Имеет свой. Генеральный директор является генеральным директором торговой платформы Forex. владельцем банка, венчурным капиталистом. Известные филантропии и так далее. Да? Про него можно в интернете кучу информации почитать. Компания Omega Pro Trading на рынке Форекс работает уже пять лет. Имеет две платформы, вы можете в криптовалюте инвестировать, также вы можете в доллары инвестировать. Оба плат... Обе платформы работают, проценты дают 10-12. Вот пакеты в долларах, от 100 долларов начинается, заканчивается 50 тысяч долларов. Есть возможность делать апгрейд в любое время. Друзья. Это пакеты в биткоине, 0.205 начинается, заканчивается 10. Тоже есть апгрейд, тоже дают 10 12 процентов биткоине. Маркетинг-план. За личное приглашение компания дает 7%, за бинар 10% с малой ножки. Второй бинар, цикличный, тоже 10% с малой ножки. Итого, если вы активно строите сеть, есть возможность получать 20% с малой ножки бинара. Также есть статусы. Так, здесь я хочу, друзья, остановиться. остановиться. Вот здесь. Бинар. А как компания начала? На рынке СНГ рынок пустой, мы сейчас только начинаем и структура хорошо строится. Вы можете занять место в бинаре, одна сторона бинара без вашего участия пойдет перелива. Вы качаете внутреннюю ножку и с этого объема получаете 20% глубина до бесконечности. Вот расчет бинара. Если вы двоих пригласили по 1000 долларов, вы сразу же получаете 340 долларов за одну неделю. За двоих. 340 долларов. Если ваши двое по два повторят, вы уже получаете от 400 долларов. Далее 800 долларов, 1600, 3200 долларов и так далее. Также есть мировой оборот, друзья. За мировой оборот компания платит от 1 до до 3%, если вы сделали объемы. Также это долларовую платформу вы получаете, кроме этого есть биткоин платформа. И эти же люди могут открывать биткоины. Как практика показывает, люди заходят в доллары, потому что многие не понимают биткоина. А потом, находясь, например, на пакете тысяч долларов человек, он интересуется биткоинами и дополнительно открывать биткоин платформу. Вы с него же опять получаете уже в биткоинах. Вы с него в долларах получили, а теперь в биткоинах получаете. Классно, да, друзья? С одних и тех же людей с одной и той же командой получать двойной доход. Две платформы и биткоин, и доллар находятся в одном бинаре. Это очень круто, друзья. Первый раз такой. Здесь я хочу подчеркнуть правило 70 на 30. Из любого активного дохода деньги распределяются на два кошелька. Первый кошелек 70% ставится на вывод, 30% все время копится у компании и с этого ежемесячно компания дает 10% выводить. И плюс к этому компания 20% годового дохода сверху дает. Любой заработок активен, друзья. 70% сразу на вывод идет, 30% все время будет копиться. Например, пример первый месяц заработали 10 тысяч долларов, 700 вывели, 300 остался в этом кошельке. Второй месяц заработали 3000 долларов, 2100 вывели, 900 остался здесь. Третий месяц заработали 5000, 3500 вывели, 1,5 остался. То, что в выводе, не считать их, нету. А то, что копится, друзья, это уже ощутимая сумма копится, 2700 долларов. И с этого кошелька ежемесячно компания дает 10% заводить. И плюс к этому кошельку компания 20% годовых доходов дает. Это очень круто. Вот ваш основной пассив работает 10 11 в месяц доходы. Плюс к этому еще второй пассив образовался за счет активного дохода. Статусы, машины, подарки, часы и так далее. Офис компании. Друзья, давайте здесь немного остановимся. Я вам сейчас хочу показать кое-что интересное. Смотрите. Представьте такую ситуацию. Вот Вначале я когда про сложный процент рассказывал, я вам говорил, когда вы тысячу положили, а на что теперь, а как отбивать эти деньги, три года, чтобы не ждать, а отбить? Как можно это делать? Представьте, вот вы зашли на тысячу долларов, тысячу открыли депозит, И эту тысячу отправляем в путь. Далее, вы теперь пока в минус тысячу у вас, да, баланс, потому что вы тысячу положили, его еще не сняли представьте вот три года ждем и получаем здесь 30 тысяч долларов круто же друзья круто продукт сам по себе работает классный продукт друзья такого реально вы не сели эти деньги а этот продукт работает на вас представляете классно же три года быстро пролетят или вы можете ежемесячно снимать вы можете не ждать пожалуйста если вам э, доверие допустим нету там боитесь чего-то да не доверяйте компании такая компания свой банк имеет что не доверять да ему но если вдруг не доверяете, вы можете ежемесячно снимать, пожалуйста. Или вы можете 7 месяцев подождать, в конце седьмого месяца вывести свои 1000 долларов, 948 вырастаете и дальше пусть работает он. Но э, умные люди, они не трогают его, пока вот такую сумму не заработают. На 3 года, да? Пока вы ждете, что можно сделать здесь? Можно людей приглашать. Люди. Представьте, люди начали заходить. Без разницы, кто-то на 1000 зайдет, кто-то на 100 зайдет, да, потом обговорить на 1000 сделать, кто-то сразу на 1000 долларов зайдет, без разницы. Это спонсор сторона, сам по себе работает, а это внутренняя сторона. То, что любое движение здесь происходит, вы получаете 20% с этой ножки, друзья. Ежемесячно. 20% компаниям дает дохода с этой ножки. Глубина бесконечно. Теперь, здесь статистика у нас, да, мы сделали расчет. 500 человек справа, 500 человек слева. Здесь 500 человек, могут быть не ваши, могут здесь быть 50 ваши, а остальные все перелив. Здесь 500 человек тоже ваши, допустим. Да? Команда, это не вы одни. Команда собралась такая. Если команда, 500 человек собралась, и эти люди сделают апгрейд на 1000 долларов, или зайдут на 1000, или потихоньку сделают апгрейд на 1000. без разницы. 500 человек, по математике, если посчитать, сделать по, по 1000 апгрейд, Откроет пакет, депозиты откроют на 1000 долларов 500 человек. В общей командный товарооборот получается 500 тысяч долларов. С этих 500 тысяч долларов вы получаете за то, что двоих прогласили, получаете первый реферальный бонус 7%, это 140 долларов. Второй. С командой 500 человек вы получаете 10%. Это, друзья, 500 тысяч долларов, 10% это 50 тысяч долларов. В неделю. Плюс в конце месяца вы еще получаете бинар, 50 тысяч долларов. Итого 50 плюс 50 плюс 140 100 тысяч 140 долларов, друзья. 100 тысяч 140 долларов. Представляете? Такие большие деньги лежат в сети. Теперь скажу. 500 человек. Я вам примерно расчет говорю по 1000. А на практике такое не бывает. Может здесь такое быть. В 100 зайти по 5000. Правильно? или может зайти половина по 100 по 500 по 5 по 10 тысяч по 15 по 50 тысяч долларов или 10 человек зайти по 50 тысяч долларов вот вами 500 тысяч долларов без разницы это друзья оборот командный оборот и вы все понимаете да когда вносишь деньги в инвестиционную компании если это хорошая компания ты все время будешь инвестировать на тысячу вы же не остановитесь никто не остановится друзья Тысячу положил, начал зарабатывать. Почему бы люди не сделать апгрейд еще на тысячу, да? Открыть пакет на 2000 или на 3000. Ведь каждый тысячу дает 30 тысяч. Если вы 3000 открыли, значит дает 90 тысяч.